На ледовой арене Сафонова спорт-арена проводится открытый чемпионат по хоккею с шайбой сезона 2013-2014 годов на приз города Сафонова. В чемпионате принимают участие команды Сафонова, Вязьмы, Дорогобужа и Смоленска. 30 октября встретились команды «Авангард» Сафонова и «Салют Вязьма». Хоккей в Сафоново давно перестал быть развлечением только для мужчин. С появлением современной арены сюда, где трус не играет в хоккей, теперь ходят семьями. Маленькие дети становятся постоянными и самыми верными болельщиками. И, возможно, в будущем они придут на смену Аверкину, Сидоренко, Удемкину. Во время матча температура во дворце резко повышается. Качество льда – визитная карточка любой арены. Это целое искусство, и во многом качество ледового покрытия зависит от профессионализма работников дворца. 30 октября прошел турнир по хоккею с шайбой на приз города Сафонова. В матче приняли участие команды «Салют – город Вязьма» и «Авангард – город Сафонова». Матч имел принципиальное значение, поэтому хоккеисты боролись за каждую пять хоккейной коробки. Порой шайба даже не доходила до ворот, потому что обе команды знали, что каждая ошибка могла решить исход встречи. Несмотря на жестокую борьбу и уверенную игру в обороне салюта, Игорь Елисеев размочил счет на десятой минуте первого периода. После этого гости заметно прибавили в скорости, и уже хоккеистам «Авангарда» пришлось проявлять характер, что явилось причинами частых удалений. Начало второго периода игры во многом было похоже на предыдущий. Уже на десятой минуте хозяева поля благодаря Виталию Фирсову увеличили счет, а еще две шайбы с интервалом в три минуты отправили в ворота соперников Александр Новиков и Андрей Власов. Уже до конца матча счет, несмотря на безуспешные попытки взмечей, не изменился. В итоге Авангард одержал победу над салютом 4-0. Пресс-служба открытого акционерного общества Авангард специально для электронных средств массовой информации города Сафоновым.